Приветствую вас, зрители подписчики наших каналов, с вами генерал Веном и... Генерал Гриффинсон. Ну, больше его можно было сказать. Ну, короче, да. короче, мы продолжаем прохождение в этой странной игре под названием Рим 2. Как бы я играю за Рим, Гриффинсон играет за Свебов. Или нет, я не прав? Свебы, да, Свебы. Ну, отлично. Забавно звучит. Вау! тут Гутоны пришли к моей провинции. К моей столице, бывшей. Да. Забавно. Так, да ну я сейчас хожу еще. Я хочу поговорить. Ладно, да. Тут э, сейчас будет захват Норы какой-то. Ну, Нория, ладно, она называется. Э, Называют этот город Нора. Давайте захватим эту Нору с крысами Так, э... Нифига, у него, оказывается, там достаточно много союзников у этого бомжа под названием нарик надо нарик ну, для меня это будет нарик короче нарик он имеет союзник который находится рядом с ним поэтому я как захвачу нарик мне надо будет сразу нападать на его союзников ладно принял в атаку давайте захватим вот этот сраный этот сраный город и разграбим его ладно это я не буду грабить просто хочу к нему присоединились Ой, его союзники ну Но... Вы поплатитесь за свои ошибки, совершенные в прошлом, а мы сейчас захватим вашего, вашего любимого союзника. Найму я тут каких-то местных бомжей, пускай они ко мне присоединятся, я не хочу играть в битву, поэтому давайте ко мне все бомжи. И давайте уничтожим этих неблагонадежных соседей. Диктатор. Рим, победец. Отлично. Всех убить. Фига, фига сейчас там потерь Среди гавстатов Да, дофига да. Ну, Типа гавстаты На то и гавстаты Что они должны больше всего Блин, потерять Мяч с восстание будет Да, у меня кстати тоже Скоро <Существует дети>. Немножко еще подождать надо И будет тоже восстание Ладно, я вот сначала добью Свою столицу Потом уже буду Разбираться с общественным порядком так, слушай, у меня войска, по-моему, могут плавать, если не ошибаюсь, отдельно от корабля, поэтому корабль даже и да, не надо, да, да. Так что давайте, вы там плывите куда хотите, а корабль возвращайся обратно. Все, давайте. Сюда, в Паттайе нам надо. Ну что, я думаю, мы можно сказать, уже соединились наконец -то. Объединились. Ну, кстати, да, уже объединились. Осталось. Ну, пока. блин, если там будет восстание, то ты подойдешь, поможешь, если что. Восстание где? Значит, В этого... Истре. У меня будет восстание. Да? Ну, может быть, помогу, если я смогу. Не, я нравится ли смогу, там, потому что у меня сейчас война еще с двумя противниками новыми. А, ладно. Сейчас будет не до этого. <как> так, ладно, давай торговлю. Какая-то страшная баба говорит, что не хочет торговать. Да как она смеет? Вот так мы можем с тобой торговать, стать? Да, сейчас обсудить выплаты давай мне деньги или точнее ладно я тебе дам деньги готова нет, нет говорит ну, ты вообще как такое смеешь говорить this... так афины тоже отказываются непонятно ну, 5 well met, блин почему у этих как я буду называть общим словом да я знаю что это неправильно но, типа все для меня, кто находится не в Риме, они все варвары. Как эти варвары смеют не заключать э, торговые союзы с Римом? Ну, они попадутся за это. И во-вторых, почему у них у всех вожди э, племен, бабы, блин? Вот, реально, один вождь племени баба, второй вождь племени бабы, третий вождь племени бабы. Я не понимаю, это что за феминистический кветорин. Причем, главное, вот у инсуборов и у бревков... Дин и тот же командующий, то есть одинаковая абсолютно баба, то есть прям, полностью совпадает. Это, видимо, что ли это, близняшки сестры разных племен, что ли? Ну, не знаю, у меня мужик вроде. <laughs> ну да, у тебя нормальный мужик. Нужно с кем-то поболтать. А тут какие-то бабы постоянно недовольные. <laughs> так, ладно, давай торговое соглашение. Так это мне меня не кушает. Нифига себе, ты воинственный хитроумный. У меня надежно написано. У тебя агрессивный, надежно написано. Агрессивный, надежный. У меня воинственный. Хитроумный. Хитровый. Хитроумный. Эта игра меня не любит, почему-то. Так, ладно, я хочу, чтобы был общественный порядок выше. Так... Видишь, видишь, какие тут засранцы, оказывается, у меня, мои соседи. Они заметили, как мою столицу захватили, и быстренько ринулись к ней захватывать. <связь> Нормально, что? Это... Рим Total что можно сказать. Алло. Алло, да. Чё ты молчишь? Я просто посмотрел... Сколько тут... Блин, потерял, конечно. Три ответа. Так, ну все. По сути, они уже почти уничтожены. Но сейчас будет восстание. <с> <Warrior> Хотя, если них еще армия осталась, по идее, восстание что должно быть. Ну, ладно. Нет, восстание по-любому будет все равно. По-моему. Да. По-моему, да. Должно быть по-любому. Ну, либо вот эта вот армия, которая стоит, она просто начнет как поставщик Ну, да, я так думаю. Но ну, я отобью в любом случае, потому что у меня там горизонт довольно большой. Должен отбить. Так. Ну, вот эти вот товарищи, которые... Гутоны. Они меня напрягают немного. Бутоны. Так. Ну, говори на падение низкий. Вот вы какие. Так, вы тоже не хотите. А, не воюют уже с кем-то. Луги какие-то. Хм. Ладно. Так, построим наверное. Наверное, наверное. Загон для скота, пожалуй. М -м -м. Нифига себе. У меня военачальника стало 27 человек. Вот как получается. Поплохело ему, значит. Ну да. Чума. Чума. У меня, кстати, чума в моем городе. который захватил. Ладно. Ну, я, На короче, зав завершаю ход. Вот так вот пойду я в атаку. Вот у меня красная линия. Ну, а, я. себе, ты так начертил. Ну. Понятно. Ну, я постараюсь Ой. полностью объединить эти земли, то есть сохватить гены. Ну, я и буду в ладно. случае объединять свои земли, своих народов, то есть своих соседей, да? Ну да. Сначала захочу наверное, Будоргис и Беос. Значит, буду двигаться, наверное, на север уже. Ну, пока что можно завершать вход, наверное. Да. Знаешь, было бы неплохо, если ты завершил вход. Так, эдикт. Да, эдикт надо, издать. по вроде бы на по ходу завершил. Ну, ладно. Хлеб и зрелище, пожалуй, надо. Так, ну, завершаем, да. Он сейчас по-любому осадит, осадит город, и не будет его захватывать. Ё-моё, ты посмотри. У а меня оказывается, оказывается по восемь человек в каждом Но Ну, no, Это ты только недавно захватил, да, город? Да. Поэтому там у тебя гарнизон не успел появиться. Ну ладно, просто да. потеряем город, так уж и быть. Опять минус город. Они сейчас, наверное, опять тоже скажут, а мы не хотим захватывать, мы хотим умереть. Просто исчез с карты. нет, нет, нет, нет. Ч к чему, у меня интересно, наверное, так получилось, что они глянули вообще страшно. Это русские решили отдать мне территорию. О, на меня напал отряд 150 человек, какой ужас. Штурмует город. Им проиграет эту битву. По-любому. На тебе в шею, собака. Иди в грязи дальше, валяйся. Поработить пленных, конечно же. Да, такое восстание в Риме будет. Просто так. есть такая... что это? Мятежная армия. А, мятежники на тебя напали. Какие еще вольки? Кельтские мятежники вообще... на тебя напали. Откуда они взялись-то? Ну потому ладно, что у тебя восстание появилось Сразу как восстание появилось, разве раз, так? Ну ладно Ну так Мы они думаю. Так у них 4 отряда появляются изначально, по-любому Нет, ты mm -hmm. проиграешь, кстати, скорее всего Ты у них, посмотри, какие лычки Да Нифигас, откуда у них такие обычные войска-то? У, с... у них серебряные лычки опыта уже изначально, поэтому Уже сложно очень убить так бы, если бы не было серебряных лучек, то скорее всего можно было бы вполне вырезать. А так? Да, сложновато. Так. А, у нас опять без стен. А, у нас стены есть? Нет, нет. Нет, это же поселение без стен. Так, ну будет. Видишь, тут ты все... всю деревню сжег. Да. Всех Именно убил. Я. Понятное дело, стен нет, тут я просто там еще и сломают все подряд. Но, я считаю, надо убиться вот здесь вот, вот такой вот сделать. Так у меня есть есть конники. Да, ты вот становись вот здесь, вот смысл выходить куда-то на площадь, я не вижу вообще никакого. Тут Да, давай тебе там конницу, ты будешь? Ну, можешь конницу дать. Я не против. Окей, мы отступаем. Все, леваем, нахер. Но у тебя, так... тебя конятся разведчики, это не такая прям крутая, конечно. Ну, она сойдет, мне кажется, для... Ну, да, я зайду с тыла просто к ним. Я начну битву. Давай-давай. Я дождусь, пока ты там начнешь драться, я подбегу сзади. Угу. Окей. Ну, в принципе, мы сейчас на возвышенности такой небольшой, поэтому у нас есть... Да, Конья, ты становись, главное не пропускай их, чтобы они не, это, не прошли мимо. Давайте покончим Вольхерик. с этим. С толпой командой, еще, по-моему. Вальхерик. Как? Вальхерик. Вальхерик. Они опять сломаются забор. Да. Ну конница, так вообще она там. Просто ломает все подряд. Еще я первую жили, сжечь. Господи. Кстати, по-моему, в Атире там можно сжигать дома, когда отдельно выбираешь. Каждый откат может сжигать дома. Но я в вообще ни разу не играл. Если а, здесь, а здесь, к сожалению, нет такой возможности. Забавно сейчас свои же дома бы жгли, сжигали. Бы. Они, они и так там горят. Не, ну не все. Можно было бы все сжечь. Чтобы дорогу не досталось кельтские войны. так, это... а, ну... нет, он так же идут как я и предполагал <coughs> ну там все, конечно, мечники но, типа, конница пробить их навряд ли сможет, конечно почему? как раз-таки мечники Ни копеечки, а но у тебя конница очень слабая она просто не для атаки предназначена и я... ладно, сейчас подождем так, я там смотрю на тебя Вышли эти, кажется Имбед ну, да. Походу они согрелись Ну тогда их выманивают на себя. А, они походу всей армии на тебя вы... Хочет выйти, да? Может он просто командующим подводит их Ну может да и В любом случае ты их, ты их можешь отвлечь Они у меня не в видимости скрытые у меня отряды Поэтому он в любом случае на тебя должен направиться но он как-то непонятен. Ну да, почему-то два отряда все равно идут. Хотя нет. Блин, короче, он мансует просто. Время работать на нас. Нет, времени на кого не работает, если так скажешь. А, ну все да, мы же выбрали. неограниченное время, да. Наша засада обнаружена. Твоя засада обнаружена, какой позор. Беги с поля боя. пока можешь что-то сделать. Так, ну ладно, давайте-ка. Что-то он, Разум короче, быть. странную хрень это делает. Почему то делать, он почему-то два отряда поставил. Два отряда поставил на улице зачем-то. То ли он знает, что у тебя есть конница, что ли? Ну, что заранее. Серьезно, вы никого не убили с своими гобками? Какой позор? У него командующий зато имбецил Имбец Они 10 человек убили все-таки Ладно, держите оборону Где тут? Вот, режим обороны Ну я сейчас зайду с тыла все равно Имбецил Да, отличное имя для командующего Ладно, деритесь. Да... Твои, конечно, дерутся отлично. В кавычках. Нет. Нет? Куда? Домой! Нет! Блин. Что они... Они подняли копья, но они не кидают их. Давай, заходи быстрее. Залетай. да тут дело в том, что они увидели конницу. А... как бы пофиг, наверное. Это войны, да они, они мечники. Наши Быстрее, э, кто вы? Какой позор. Да, блин, что, что, что города так теряют, а? А может они скажут такие, а, ну у вас нафиг типа, я не буду убегать в поле. Ну да, ну да. Как всегда это было. Не, ну оставшие, скорее всего, нет, сожгут сождут город просто и все. По-моему, они сжигают город, просто иливают. Тогда пофиг, в принципе. Ну да, пофиг, потом чинить зам... замотаешься. Деньги там есть? Там тысячи Тогда две. Тис... Надо будет тебе стеснят. Нас Настеснят. О, отлично, он... он отвлекся. Так, там конь с Мариев, Здесь Есть. Да, что делать, она все равно не пробивает. Конится бесполезно. Надо было ее оставить на холме, на самом деле. Она вообще ничего не может сделать. Ну, хотя, если... А, ну, он опять согрелся. А, нормально, кстати, влетел. Да, нормально. Сколько это ну, 30 Пару человек Тридцать. Да не 30, там их до этого уже расстреливал но они практически их не убивают, но очень мало Че ж они не, не убегают -то? Сейчас конница убежит Не, я говорю про В кельтских войн не убегают. Так а чего у них все зашибись курят табак Ну но... не Нихуя коноплю ну, наверное, не знаю. Ладно, короче, бегает виси катка. Ну. Mm -hmm. Зашибись, у тебя выращивают капусту зимой. Наши бегут с поля боя. Капуста? Не растет, причем нормально. Победа скизнула от вас. Риви. Мне скажет, что их практически не убьешь я не знаю, почему такие прокачанные войска. Это нормально, восставшие они все такие появляются, качнутые. Почему? Это, это тупо, <свист> мне кажется. Не знаю, они там всю свою жизнь, наверное, качались. Так, нет. Опять минус город. <свист> Перестали торговать а, опять. Нет, они захватили прям город. <свист> И они будут сейчас так набирать еще один. Ну это бред, это и бред какой-то пиздец, я. короче, надо отбивать город. Ну. No. Так, сколько у нас времени сейчас? 2-15. Надо еще минут 20 лет, 15 записать. Так, насилие, я смотрю, страдает от голода. Надо бы им помочь. Вот Но... Гутон, он, он хочет, он хочет отхватить свой любой кусок земли, вообще. Ты видишь, как освоить? Он стоит, он просто. Нагадится. Да он не для этого, он там куда-то шел, возможно, то есть он на каком-нибудь Нет, так смотри, я захватил свою столицу, ну, обратно. Да, да. Хватил и этот. Он хотел захватить до меня еще успеть. Сейчас он идет на Касургис, захватить хочет тоже. Ну, возможно. Так, а я же хожу вообще-то, да? Точно. Да. Так, сейчас, да. О, вот это уже интересно. Целый стак войск. Нормально. Причем качнутых войск? Да. В этой, в Корее. Ну. Так, ну тогда Будем подводить армию Так, что-то я не понял Ты В этом режиме войска не Это я знаю Это я в курсе Так, ладно, короче Заходите в город И вообще меня не трогайте, пожалуйста Так Надо нам во-первых, библиотеку построить. Во-вторых, нам надо... Не знаю, что надо, короче. Много чего надо. Денег нет. Но ну, вы держитесь. Так, ладно, в Нарии тогда у меня пускай пока строится здание для найма войск. какой-то там 20 отрядов стоит. Ой, так, ладно. Мне надо боителя нанять, главное еще. И надо еще сановника нанять. Блин, ну кого надо нанять? Честно говоря. Ладно, сановник. сановника возьмем пока. Я пока армии тебе помогать не смогу, потому что, я ну да, что я, у меня снова проблема. Да, я просто сейчас отъеву обратно косургес и буду твоивать эти земли как бы мне помощь, в принципе, не нужна, потому что у меня стак войск есть, правда, побитые, там, Сыка. А, ну не стак, конечно, 17 цитратов, побитые, на... Да. Поэтому... нужен Так... Мирный, мирный договор Так, так, так Speak quickly and well. I will listen. Ладно, не, я наверное мирный договор не буду заключать, я хотел чтобы мир договори договориться, но как-то неохота я уже хочу уничтожить этих варваров этих Так, а у меня так-то вообще везде все нормально смотрят. Да, везде все отлично. Ладно. Тогда сейчас мы пропустим ход. Потому что у меня войска еще очень долго будут восстанавливаться. Надо ждать. Рольф умер. Рольф? Ну. Ладно, захватываем быстрее город. получится а... ну блин очень автобой ну видимо войск уже много стало ума, а ну ладно хочу автобоем же нет времени если их уничтожить их товарищ так да теперь дальше не беги пока надо, нужно пока что отсидеться. Да, то у тебя там повстание везде сейчас будет опять. Хм. Ну, вообще, как надо лучше поступить? Что построить-то? Крепление. Вот, общественный порядок нам нужен. Так, а по технологиям нам что изучить надо? <гум> Железные инструменты. Мудрость, мудрость дуба. <laughs> так, так. Доход от культуры. Стоп, у нас есть на порядок общественный. Технологии хоть. М -м нет. Вот это надо изучить будет. Так. Так, может, мы снова... снова с тобой можем торговать? Да Я уже торгую с тобой. А, ну да, еще раз. Заодно. Я договор. Хотите? Ну как Хотите? хотите. Я Я с тобой же торгую сейчас? Да-да-да. Так, я пошли, пожалуй... А он нанимает армию? Нет, месторник, не, мне кажется, не, не нанимает армию. Ладно, ты тупо туда-сюда покажешь. Ладно, разрешаю ход. Опа, Опача. Так, ко мне, кстати... Опа, это чё? Что это было? Что? Ну что-то от тела там завис. Он доходил. А, ну они все свалили с, моей, с моих территорий. Восстание неминуемое. Прекрасно. Да пошли в задницу, восстание ваше. Сейчас я найму кого-нибудь, и вас там всех проучат. Так, Карфаген захватил полностью Сицилию. Давайте подведем. Замечу. Да блин, что так медленно они идут, е быстрее. Ну да, в обычной компании они. быстро, идут точно, а в сетевой. Подлагивать как будто. Ну да, пинг. Логично, в принципе. Так, ну-ка, а эти чуваки между собой воюют или что между ними? Какие отношения? Они в союзе между друг другом. Так, окей. Так, ну у меня, значит, два стака идет на рея давайте тогда строим чтобы была возможность больше войск нанимать и больше войска в гарнизоне иметь ничего мы этих варваров еще проучим. это как они смеют вообще нападать на так, рим ходов посидеть тут дофига еще два хода надо минимум посидеть да. Yeah. Mm -hmm. Это да. Так, через ход я смогу гастат понимать. Это хорошо. Ну да, тут примерно 2-3 хода надо еще посидеть. Чтобы немного мог хотел бы поставить установить армию. Потом уже захватим мистер. И дальше уже будем думать, что делать. Пожалуйста, да. foolish? Ну, это ты дурак говорить? или храбрец, а может, безумец? Ну, говори, а войс передумай выворачивать тебя наизнанку. Как? Наизнанку? Походу, в куривце передачил. Ну, это... как бы, помягче сказать, женщина. Лошадь. Да, логично тогда. Давай, я тебе 300 монет дам договор. Что-то она про свою сестру какую-то говорит, я не знаю, что она там. рассказывает, какую-то историю интересную. Ладно, 500 монет, забирай. Так и быть. Договор хочу заключить все равно. Так, аравийские еще со мной договор заключили. Отлично. Так, ты уже не хочешь, ну иди, ладно, Баня. 4000 доход, нормально. Страх фобоса. Mm -hmm. Все, я блин, я нажал не тот. Я пропускаю вход, наверное. Все. Mm -hmm. Так, ну я тогда буду строить так, новое здание. Да нет встречу агента герой. Военное искусство. Шанс на успех, любых. Ага. Нет агента. Нет. Менять... А вот. Так, это данные ему водителя какого-нибудь. Самого такого мужика. До вот этого, пожалуй. У, денег... у меня денег нету. Ну, у меня сейчас, к сожалению, тоже по нулям. Если Что на следующий ход можешь попросить. Не, так подожди. У меня... Мне нужно, знаешь, сколько денег? А, ну, мне нужно 400 монет. Ну, у меня 6 монет сейчас. 6? Я по 0 всем купил. Ладно. Все не тревожно. Блин, если там будет восстание, то это будет, конечно, не неприятно, мягко говоря. Так, вот, вот, товарищи тут пустака. Ладно, у нас через ход построится тут загон для скота, а через два хода построится укрепленное поселение. Это меня это радует. Молодцы русские, поторгуем с вами. Хорошо, отдай ругие кто-нибудь. А. Не хотите, да? Ладно, тогда завершаю ход, наверное. Так, ну водитель я не могу пока что, да, только не могу. Ладно. У меня хотя бы доход уже нормальный, 1700. Уже радует. А когда захвачивающий город этот, то будет вообще прекрасно. Так, нет, договор о ненападении иди ты в баню. Надо мне. Да, вот когда ты им предлагаешь, они все время отказываются, а когда они те... Да, я должен согласиться, видимо. Угу. Ну, Союзная кельтская легкая конец, союзные короткие мечи, союзные отряды кельтов, О. То есть, на приход, кельтские застрельщики. Mm, да, в столице, походу, будет восстание. Мне приятно. Да уж, представляю, насколько неприятно. Эм... Это нормально вообще? Что? Убой? Типа, вновь появилась, появилась фракция Бой. Так он захватил твой провинцию, кто это потерял. Так там лятежные земли, там лятежные эти были. Ну, видимо, он там имел войска какие-то. <связывая> Нет, так там же был, типа, а, был фрагмент. Потому что, типа, он фракцию уничтожен, ну ладно. В столице, блин, если будет восстание, будет плохо, конечно. Это в любом случае так. <связывая> Ну, в косульгисе, себе не знаю, можно построить. Так, ну, тут, блин. Все технологии, которые здесь есть, они, в принципе, хорошие, но пока частично. Ладно, давай-ка пока откажемся. Лучше наймай еще одного военника моего. Давай. Отлично. Так, ну... В общем-то... Можно на этом закончить, наверное, хоть. На так. Наш тайный агент раскрыт. Чума, блин, чума, вы серьезно? Чума в столице. Новая фракция Ливия. Наследие несчастно. Новый сомнений недодежный. Mm. Зачем союз? Слушай, ты сейчас не боишься с Нет, я вою только с Актадуром и Ретейцей и Я больше ни с кем не воюю. Херусками нет. В столице у нас чума. Значит, туда не следует отводить войска. Потому что будем терять их. Ну это да. А почему не могу выйти из города? А, важно воитель, да? Да, воитель, Но... если ты пристроил, то он уже все, не двигается армия. армию. тогда двигаемся к бою. И на него забить покашка. как ты считаешь? Все, я не знаю. Как Или пойти на Уги, этого. Посмотрите, посмотреть, с кем он боится. Я не знаю, что у тебя за армия там. Уги. А он выездами Надо быстрее его захватывать. Надо его быстрее захватывать. Так в провинции у меня будет гарнизон хороший. А, поэтому можно в принципе выходить из города. Да, через два хода дойду. Ну ладно. Если я насколько на, на марш пойду то через хуй год, дойду до него. Так а здесь мы построим, наверное. Зал собраний. Боевый дух. Но у меня есть, ну, между вообще порядок, поэтому постройка я зал собраний уж. Так ну, вроде все. Может завершать ход. Можешь ход завершить, потом я сохраню. Mm -hmm. Потому что сейчас на меня нападут. Скорее всего. Но когда там они походят, эти сраные, чуваки. Да, они осадили меня. Они осадили просто, да? Да, осадили, значит, надо будет выйти и дать им побороть. Это серия, я думаю. Да. Ну сейчас, собственно, просто сколько там у них войск, сильно много. Оставим самое вкусное на потом? М -м ну, вообще мы должны победить. Ладно, сохраняю тогда. Быстрое сохранение. Там очень много мечников. Будет очень сложно. Ну, это в следующей серии будет но... Да, если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь там на каналы. На мои каналы? На каналы. Ой, я не слышал. Ну, короче. Ладно. Всем пока, удачи. Да, пока-пока.